Наша компания специализируется на поставке различных групп товаров. От станков и оборудования до сувенирной продукции и товаров для маркетплейса. Принимает к отправке грузы от 30 килограмм одного наименования. Схема сотрудничества с клиентами у нас настолько прозрачна, что вопросы возникают редко. Но если вы захотите что-то обсудить, мы к вашим услугам. Команда профессионалов таможенного оформления и экспертов в сфере логистики находится на связи с клиентом круглосуточно –